серии про поход питомцев в таинственный лес. Фу, вот наконец-то. Мы на месте. Кто-то должен собирать дрова. А кто-то убирает мусор, так что на тебе пакет. <соценно> Кажется, пакет меня схватил. Я тоже что-то слышала. Неужели кто-то следит за нами? А этими дровами для костра мы не защитимся. А что мы будем делать, если нас тут украдут? Так, ладно, хватит нагнетать. Мало ли кто тут в лесу гуляет. Давайте лучше займемся костром. Вот именно. А пока мы дрова собираем, видео видео появляются комментарии, ребят. А еще они успеют нам лайков наставить за наш крутой костер. Интересно, они уже посмотрели новое видео, которое вышло на Magic Family на нашем канале с хозяйкой Ани. Так, костер уже неплохой получается. Юми, давай помогу. Эй, это моя дровина, это я ее нашла. Отстань, Софи. Давай я тебе помогу. Отстань, Юмичу. Она же длинная. Ничего, донесу без тебя. Так, ребята, не забудьте посмотреть новый ролик на другом нашем канале и подписаться на все наши новые соцсети. А может тут в лесу уходит тот, кому принадлежит этот самый домик на дереве, который мы нашли? В нашем телеграм-канале мы с вами обсуждаем эту тайну. И, кстати, придумываем, что сделать с этим домиком. Погнали костер разжигать. Ваши дрова-то сырые. Вы уверены, что это вообще будет гореть? Куда денется? Погодите, прежде чем разжигать костер, нам надо наш лагерь организовать. Для начала достанем подстилку. Вот тут, рядом с бревном. Так, а это что такое? Я чуть не помню, чтобы мы отобрали. это что, вот эту пластмассовую рыбу, что ли, половить? Она же несъедобная. Да не же удочкой вот этой половить рыбу в реке. Ну, я лично буду есть курицу, которую ты купила. Курини со свиндос. Ну, может, тогда, когда на море поедем порыбачим. Так, а это вообще что тут такое? Эй, не трогай юмичу, это мой спальник. Что еще за спальник? Это спальный мешок. Залазишь в него и только голова торчит. А у меня нет спальника. В нем тепло спать и комары не покусают. А почему у нас нет спальников? Ну уж извините, это не мои проблемы. Почему вы с собой спальники не взяли? Так нечестно, ты не говорила. Ух, ничего себе, ну, покакать-то в нем точно нельзя. Отстань, Юмич, киса Алиса говорила, возьмите что-нибудь в чем спать. Ну и ладно, давайте уже готовить жрачку. Вот вам шампуры. Юмили за кидать. Как всегда, бардак устраиваешь? Хватит бузить. Так, что мы тут еще из посуды взяли? Часки. Скажи спасибо, что они металлические. Белая, чур моя. А почему твоя самая красивая? Потому что я тут самая красивая. Тоже мне звезда нашлась. Почему тебе всегда все самое лучшее? У вас тоже очень красивые металлические чашечки. Смотрите, какие симпатичные. О! Кто еще тут бардак устраивает? Ладно, чего мы пить из них будем? По-моему, мы брали с собой водичку. Можно заварить траву Лучше гор могут быть только горы. Это неправда. Лучше гор могут быть только собаки. Какую еще траву мы заваривать будем? Вокле волшебную лесную травку-муравку. Так, осторожнее, расходись. Термос летит. Юмичу, ну серьезно, ну хватит все бросать. Я что, зря тут порядок наводила? Чужой труд надо уважать. Да, ну вот и уважайте мой труд. Сами тогда доставайте. Ой, ну вот же ты вредина, покемон. Ладно, куда эту вам тряпку? Это не тряпка, а непромокаемая подстилка для похода. Давай вот сюда ее напрямну. Ага, ага, вот сюда. На. Вот видите, мы можем быть командой. Так, тут у нас дополнительный теплый плед. Для того, кто вдруг замерзнет. Что-то из посуды, кажется, не хватает. Ага, точно. Что же мы забыли? Торелдосы. Ловите! Юми, ну зачем кидать? Я же сказала, ловите. Ох, так и инфаркт словить недолго. Слышите? Постоянно кто-то ходит. А давайте-ка на всякий случай, чтобы нам друг друга не потерять, если что, и если вдруг стемнеет, наденем наши светящиеся ошейники то скоро уже ночь, а шорохи и эти напрягают. Все-таки у этого домика есть владелец. Так-то лучше. Мой любимый цвет розовый, поэтому у меня ошейник розовый. Мишкин любимый цвет салатовый, поэтому у нее салатовый. А мой любимый цвет вообще-то желтый, а ошейник у меня почему-то оранжевый. Слышали? А -а -а. Опять кто-то ходит. Да, криповенько. Ну ладно, не будем паниковать, пока же все нормально. В том-то и дело, что пока. Если стемнеет, у нас фонарик есть. Обязательно вещь в походе. И еще кое-что. Миш, ты взяла? Взяла. Вот он, наш меч самурая. Отлично, Фонарики есть, все есть, мы в безопасности. Продолжаем. Так, металлические походные ложечки в нашей схеме. А это твоя салатовая вилка, Миша. Помнишь ее, твоя любимая? А почему у вас ложки, а у меня вилка? Не знаю, как-то так получилось. Мне вообще кажется, они нам не понадобятся. Мы же собаки, мы же зубами есть будем. Тогда мы же зубами с врагом можем справиться. Мне кажется, эти шорохи как-то связаны с домиком. Слышите? Да, какие девчонки, ну хватит уже нагнетать. Давайте лучше продолжим наш классный поход. Ну, а то так с ума сойти можно от страха. Да, погнали уже кушать это а жжать охота. Да, давайте лучше готовить. Так, посмотрим, что тут Мишка нам в магазине купила. У нас тут есть овощи, огурчики, помидорчики, картошечка, курица на шашлык. Я чур делаю шашлык. А Миша пусть вон салат нарезает. Ладно, ну. Юми, отходи, я надеваю мясо. Ты мне глаз не проткни. Ты сама себе его не проткни. У меня салаты готовы. Так, отлично, теперь нам нужно достать наши спички. Походные специальные. Юмичу, помогай, я буду открывать, а ты спичку доставай, хорошо? Мы и моя же команда. Да, да, моя же команда, держи давай крепче. Отлично, идем к костру. Юмичу, дай, чиркай. Готово. О, сейчас костер наш загорится. Почему-то мне кажется, что все-таки дрова у вас сырые. То, что он, можно я огурчик погрызу, а? Да нормально, загорится. Так, вроде разгорелось немного, давайте мясо на костер ставить. По-моему, надо сжечь дрова до углей, а над углями уже шашлык жарить. Да, ладно, нормально. Итак, я вон еще все спички туда бросила, как раз сейчас костер наш нас побольше встанет. Юмичу, зачем ты туда все спички бросила? Ну а че ничего не горит? Потому что дрова у вас сырые. Может, ты имеешь в виду мокрые? Ну а что? Здесь вокруг сухих нет. Ну ладно, может быть, что-нибудь все-таки получится. Давайте хотя бы попробуем перевернуть эту курятину, чтобы она с другой стороны хоть немножко э -э -э, поджарилась. Эх. Так уже э -э -э, кушать хочется. Что я тоже, кажется, свой салат сейчас уже э -э, съем. Лично вы что-то жрете, не дожидаясь ужина. Не ворчи юмичу. Ладно, давайте уже, правда, поедим. А? Все равно уже наш костер потух, и ничего мы не дожарим. Вот именно. Нельзя было лишь три кусочка мяса купить, а теперь будем есть по очереди. Я думала, когда она его разделим и положим на тарелки, а вы как варвары не едите прямо с шампуров. В следующий раз соберу дрова нормальные и целую курицу себе куплю и запеку и съем без вас, ясно? Да ладно, не ворчи, сейчас я сниму я с шампура, соскребу и поделюсь с тобой. Ты пока лучше ребятам скажи, чтобы шли ролики, смотрели на другом нашем канале Magic Family, подписывались на нас в Телеграме и вообще в ВКонтакте и в Дзене и везде. И на Ютубе, чтобы тоже подписывались, сейчас я тебе дам Твой кусок!